Внезапная остановка двигателя бензотриммера, часто вызывает недоумение у многих, а порой, и вовсе заводит в тупик, даже опытного. Быстро и точно определить причину, приведшую к остановке двигателя, не используя дополнительных приборов и средств диагностики, будет весьма затруднительно, а тем более, когда бензотриммер всего лишь недавно прошел обскатку, или только что восстановлен после самостоятельного капитального ремонта. Зная принцип работы двухтактного двигателя сухим картером, и не оставляя без внимания условия, при выполнении которых этот двухтактный двигатель будет работать, можно легко и только по внешним признакам, определить нерабочую зону, с последующим выявлением скрытого источника, вызвавшего полную остановку. Условия, обеспечивающие полную и стабильную работу двигателя, зависят от состояния узлов и комплектующих деталей, а также от условий обслуживания, обеспечения и его эксплуатации. Первые условия всегда находятся в прямой зависимости от вторых, соблюдение которых выполнимо или нет самим пользователем. Соблюдая предписанные рекомендации, по обслуживанию и рабочей эксплуатации бензотримера, используя качественное топливо, соблюдая тепловой и нагрузочный режим двигателя, можно с большой вероятностью провести самостоятельную диагностику без полной разборки. Состояние поршневых колец, пышни и стенки поршневой камеры определяют не только возможность сжатия и разогрева воздушно-топливной смеси для сжигания, но и способность перепускания топливной смеси из герметичной полости картера в поршневую камеру. Чтобы легко проверить компрессию в двигателе бензотриммера, достаточно выкрутить свечу зажигания, отвести в сторону на свечник, и несколько раз светмечно прокрутить стартером коленвал. Плотно прикрыть свечное отверстие большим пальцем левой руки, оставив небольшой зазор, размером около 1 мм, между краем свечного отверстия и ногтем пальца, и снова несколько раз прокрутить коленвал стартером. При хорошей компрессии, будет хорошо ощущаться вытесняемый поршнем поток горячего воздуха, в образуемом зазоре между пальцем, и краем свечного отверстия. А после того, как убрать палец, при очень медленном вращении коленвала стартером, из свечного отверстия будет выходить образованная карбюратором воздушно-топливная смесь, напоминающая по виду сероват белый туман. Воздушно-топливная смесь, но появившаяся и свечного отверстия очень густой и в большом объеме, укажет на обогащение смеси или на залитый картер, что произойдет, когда двигатель останавливается из-за превышения допустимой нагрузки. В таком случае свеча зажигания затухает. Определенные выше признаки говорят о хорошем состоянии поршневых колец, об герметичности полости картера, об исправности и верной настройке карбюратора. В случае. Когда из свечного отверстия не появилась газообразная смесь, можно приступить к следующей диагностике, которая определит техническое состояние карбюратора, или состояние герметичности полости картера. Снимаем свечу зажигания. Открываем воздушную заслонку, отсоединяем подающий топливный шланг от карбюратора, припусковым насосом, выкачиваем из его резервуара топлива и подсоединяем обратно топливный шланг к карбюратору. При использовании этого приема, лучшим вариантом будет, когда вместо штатного, непрозрачного топливного шланга использовать прозрачный, достаточной длины для надежного захвата топлива из бачка, или из другого сосуда с топливом. Ритмично и равномерно стартером прокручиваем коленвал. При каждом вращении коленвала, топливо синхрона, из бачка должно подаваться в карбюратор, заполнив в начале резервуар, предпускового насоса. Когда вместо штатной топливной трубки установлена прозрачная, то при каждом вращении коленчатого вала будет видно, как топливо поднимается к карбюратору. Причем после каждой остановки уровень топлива в трубке не должен заметно снижаться или вовсе сливаться обратно в бачок. С каждым периодом вращения коленвала уровень топлива в подающей трубке должен увеличиваться и не менять своего положения после остановки. Топливом заполняется резервуар предпускового насоса, наполнится топливом камера топливного насоса-карбюратора, дозирующая камера, и после всего этого, топливо по обратному, сливному каналу вернется в топливный бачок. Когда же на карбюраторе установлена штатная, непрозрачная топливная трубка, то можно будет наблюдать лишь заполнение топливного резервуара предпускового насоса, с последующим заполнением топливом карбюратора. Описанные выше примеры с топливной трубкой, укажут на состояние герметичности полости картера, герметичность импульсного канала, на исправность топливной системы карбюратора. Иные показатели, отличные от описанных, укажут на предполагаемую неисправность в определяемой зоне, что в свою очередь, направит на выявление самой причины неисправности, уже в более точном направлении. Но в большинстве случаев, на внезапную остановку двигателя бензотримера свое прямое влияние оказывает свеча зажигания, которая теряет способность поджигать воздушно-топливную смесь, из-за ее переобогащения в момент перегрузки двигателя, или при недостаточной силе тока высоковольтного искрового разряда на электродах свечи. Естественно, в самом начале проведения диагностики следует обращать на состояние свечи зажигания, цвет электродов и величину зазора между ними, наличие нагара и влажности на них, что в свою очередь предварительно укажет на очередной шаг в поиске причины расстановки двигателя. Эти перечисленные определяемые признаки, чаще всего встречаются на двигателях, которые выработали достаточный ресурс, прошли недостаточно качественную сборку, или проявляются при небрежной эксплуатации. Не стоит забывать о работоспособности и целостности электрической системы, обеспечивающей образование, подвод и разряд электрического импульса, который может оборваться, или ослабеть на любом участке электрической схемы. Сразу же после снятия свечи зажигания, проверяется высоковольтный разряд на ее электродах, на свечу надевается на свечник, массивную металлическую часть свечи соединяют с металлической поверхностью бензотримера, переводит выключатель стоп-двигатель в положение включено, и несколько раз ритмично прокручивают каленвал стартером. В искровом промежутке свечи должен быть слышен и виден хороший, широкий импульсный высоковольтный пучок разряда синевато-оранжевого оттенка. Слабый разряд не сможет обеспечить устойчивый и надежный поджиг воздушно-топливной смеси, в камере сгорания, в режиме повышения нагрузки над двигателем в момент полного открывания дроссельной заслонки карбюратора. Увеличивающаяся в массе, воздушно-топливная смесь, попадая в искровой зазор между электродами свечи зажигания, не воспламенится, так как уже между влажными электродами свечи, высоковольтный разряд будет отсутствовать. Слабый электрический импульс может подаваться неисправным модулем зажигания, теряться на участке подачи импульса от модуля к свече, или в самой свече зажигания. Прерываться при плохом контакте подающего провода с выводом в модуле зажигания, или с электродом свечи, или при замыкании управляющей цепи при нарушении целостности изоляции проводника, следующего к выключателю стоп-двигатель. Когда двигатель начинает работать с перебоями, электроды свечи зажигания остывают, увлажняются топливно-воздушной смесью, и в какой-то момент увеличения нагрузки происходит самопроизвольная остановка. Как упоминалось выше, причиной тому может быть неисправная система зажигания или сама свеча, в чем можно убедиться заменой на заведомо исправную, или же заменой электронного модуля зажигания. Но это уже ремонт.